Киев должен самостоятельно договориться с Москвой не только о транзите сырья через украинскую территорию и дальнейшей судьбе ГТС Украины, но и о поставках газа для потребления, так как уже этой зимой могут начаться серьезные проблемы с отоплением. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил генерал-лейтенант милиции в отставке, бывший депутат Верховной Рады, экс-губернатор Закарпатской и Луганской областей Геннадий Москаль. По его мнению, если обстановка будет развиваться по негативному сценарию, то содержание газотранспортной системы окажется невыгодным для Украины. Так может произойти, если транзитных объемов окажется недостаточно для рентабельного функционирования ГТС. При этом Вашингтон не станет помогать Киеву, о чем свидетельствует недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в США, где он встречался с американским лидером Джо Байденом и конгрессменами. Кроме того, Москаль поинтересовался, чем будут топить на Украине в случае окончания поставок российского газа. «Что, зимой мы будем замерзать? Если политический вопрос, позиция власти должна быть, или газ у агрессора мы не покупаем, значит переходим на дрова, переходим на кизики, переходим на солому, на сено, уголь, которого тоже нет», — сказал он. Москаль призвал быть реалистами. Он подчеркнул, что Киев купить газ у кого-то другого, кроме Москвы, не может сейчас. Такова суровая действительность, от которой никуда не деться. Покупка виртуального газа – не выход из ситуации. Потому что наше ГТС – чисто тело газотранспортной системы «Газпрома». Но не можем мы купить у других». «Не может быть чудо, поверьте мне», – добавил он. Заметим, что в июле Москаль предсказал наступление топливного коллапса на Украине из-за прекращения поставок бензина из Белоруссии.